Всем привет, дорогие друзья, и мы будем играть в Black Ops. Нужно выбрать пол, короче, создать своего агента. Но, смотрите, так как... Нет, чуть-чуть, всем чуть, чуть одним глазком, одним глазком посмотрел уже на них, я уже их уже видел. Ну и, конечно же, я выберу такого красавца без бороды, с хорошей стрижкой, в общем, нормусик. А вот сложность, мы же не какие-то там эти новобранцы, да? Мы же нормальные ребятки. Играть можем хорошо, значит, будем закалены. Сражаясь на сложности закалённые, вы получаете на 10% больше. Новобранец просто для тех, кто вообще не знаком ни с чем. А это просто для проверки навыков. А это уже будет посложнее. Вот брать ветеран или реалиста, это, конечно, же, пиздец. Потому что реалист, это просто игра, где нельзя совершать ошибки, но получаешь на 50% опыта больше. На ветеране тебе просто не жить, скорее всего, дамаг такой же большой, но чуть-чуть поменьше, 25% опыта, а вот плюс 10% опыта, вообще не знаю, зачем мне опыт, если я хочу компанию пройти, и мы выбираем закаленный. Уровень сложности всегда можно поменять в настройках, а это, кстати, очень есть даже хорошо. Ну и также изменить своего персонажа в ходе кампании, поэтому мне все нравится, он выглядит топенько. подтвердить. Вот он, наш красавчик, уже с сигары стоит, покуривает. Поехали! Начать игру. Начать прекраснейшую игру. Надеюсь, у всех Ебая на русском. Бать. Как шпреху, да? регионе бушуют супер штормы. помощи. Нормально шпрехует. Мне нравится. тяжелое время. Это США чем-то напоминает. Во-во, я же говорю. С по всему миру появляются Экстремальные условия вызвали местных ой, началось. ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, <свят> <свят> <свят> <свят> а, <свят> реально <свят> Ребят Между протестующими местными войсками Конечно Во-во-конечно Ну так Самое вовремя, когда надо играть в эту игру Как Хендриксон? Хендриксон? Чё-то О, немцы А я думал Африканцы. Ладно, все, все, отстаю. черные шутки. Они захотят его Ой, блядь. <laughs> черные шутки. Юмор, юмор. Не так. Можете, если что не так, у никогда не было. Хорошо, если что не так, нас никогда не было. Хорошо. Так, я уже вижу, как где-то что-то проседает, а это Нимцы мне не нравится, это здесь. все очень плохо. У нас примерно минута на то, чтобы отвлечь их. Минута. 60 секунд, вы понимаете, да? Блять, а что проседает? Блять, когда я в первый раз открывал эту игру, ну так, просто глазком одним посмотреть, такого не было. Башня. Это потому, что Башня. я второй раз зашел в игру. Ну, подождите, я даже в настройках, блять, чтобы все было прекрасно. Стоп, а ты куда, блять? Мне тут все вернул. ну, к среднюю. У меня все среднее стояло. Не понял. Среднее. Среднее. Не понял. Вот этого будет достаточно. Рассеяние среднее. Размытие. Размытие мне не нужно. Спасибо, не надо. Хотя, давайте попробуем. Я ненавижу размытие, но попробовать стоит. Так. Не понял. А че это так резко все поменялось? Динамичный. Это мы оставим. 1920, все нормально. Все, конечно, хорошо. Давайте даже вот так сделаем. Ладно. Конечно, конечно, применить. Конечно. Ну, давайте посмотрим. Вас понял. Перебрасываю на полосу 11 По-моему, стало только хуже, да? Груз 4.0.1.9 Возгорание топлива на полосе 1.9 Посадка на полосу 1.1 Подтвердите. Эй, почему хе хе там тела лежат. Брат, Так. Окей. Хакерский модуль готов. я за хацкера играю, нормально. Вот и гости. Я не могу тебе дверь открыть. Подожди. О, нормально. Блять, а что происходит? Почему так проседает? Блять, какого хуя. У меня аж все нормально только что было. Какого хрена? Так, ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Мы сделаем малешенько по-другому. Так как эта штука нехорошо работает. Мне нужно, конечно же, 60 герц. А в подробнем, к сожалению, попробуем, посмотрим. Что из этого Выйдет Вот так все, все сделано для записи Обычно для стримов так делаю. Обычно на записи все прекрасно Сейчас он немножко поприседает и все будет прекрасно Ну он конечно стал немножко пострашнее Ну, вот ну что поделать Ага Так ну Проседание хотя бы не чувствую может, на Интересно, стороне. как же у меня сильно она сейчас живо. нагревает? Стреляет. О, сейчас стрелять будет. Стреляет. До свидания. Огонь. Ебать. б. Чего в нас? ух, блядь. Ебать. Ебать. Это, присе... это так присело или это так пролагало из-за того, что он переключал режим из игры-видео? Ой, из видео в игру. Так. Это свои, нет? Нет? Нормально, убиваем. Отлично. Диверсия началась, птичка подбита. Так точно, Турели уходят, чтобы среагировать на крушение. Двигайтесь к цели, захватите его, а раньше расколется. Так, И хорошо. Сделаем, до скорости О, что-то вижу. А Гарнитура. Взять, короче. Найдем коллекционный предмет. Хорошо, хорошо. Пока не заняты упавшим самолетом, ага. мы вполне сможем проскать. Хорошо. Ну, если ни с кем не придется говорить. Так что держи пасть на замке. Без проблем, без проблем. Так, ну хорошо. Защитная станция на той стороне в туннелях. Ага. Доберемся туда и точно определим, где находится министр. А не теряем голову до тех пор, пока мы не начнем захват. Понял, понял, принял. Давай, поехали. Я за тобой. Я за ним, да не я вперед пойду. <zu MV> Еба, люди горят. Охренеть, из-за того, что самолет упал. Привет. Куда мне высовываться? Скажи мне, пожалуйста. О, подъем. А, куда? Мне вниз, да? Мне вниз, да. Вот цель. Машинка проезжает. Привет. А я не могу по нему стрелять? Как настроение? Еба у него глаза закрыты. Братан, ты вообще что-нибудь видишь? А, е, ебать, да че, блядь, да охерел что ли? За что? Ты че, блядь, что это сейчас было? Я с ним поздороваться пришел. Это, блядь, это что сейчас было, блядь? У него там глаза были закрыты. Как это вообще возможно? Это работает? Надписи какие-то, которые я не вижу. Конечно, я же все на, на низкую поставил. Да, что-то мне не нравится. Что-то когда я в первый раз запускал, было много плавнее. Все было так красиво, все хорошо. А теперь что? О, там заложники. Инфа это заложники. блять это заложники. отвечаю. Приближаемся к охраняемым помещениям. Прием. Ага. Хорошо. Слышу тебя, Хендрикс. Блять, заложники, отвечай. Надо их спасти, спасти, блядь. Давай уже разберемся с этим. Давай. Готов, тебя. Давай. Зачем ты пистолет достал? А-а-а-а так ты мог сказать, твой правый, мой левый! Мой левый. О-о-о, паньки, что у нас тут? Чертова сирена, Дефектная граната для узнать, РГД. Ага, хорошо на них лекционный Так, хацкер давай-ка взламывай так проседает когда он это делает мне это не нравится сканируем лица хорошо ой заложники. я же говорил результатов еще заложники а я говорил это думал тут только министр я тоже рожа на говно похоже да известны свои жесток немцы Да ты посмотри на них они черные Тейлор. Какие-то других были. Ай, как они их пиздят. Нас Ох, ну. интересует только министр. Принято. Глянь это Мы что, оставим их здесь, чтобы их пытали? На нас самые. задачи. Да ты угораешь! Да их спасти надо! Вот его сейчас сжечь будут! Походу, в жопу, кстати. Офигеть. Они реально пытаются. А вот он, министр. Ебать. Так, что с ним происходит? Его Интересно. перемещают. Интересно, они их бензином а знать, накачивают или водой? Ну, если бензином, то гореть будет хорошо. И внутри, и снаружи. Ну, сначала пробьется, конечно, немножко, а потом будет все нормально. Так. Есть, ну, Есть совпадение. Движемся в укрытие. Время. Две минуты. Две минуты. Я засекаю. Твою мать, нуда и зануда. Ты прям глаз опыта и мудрости. Ах. Так и есть. Нихера. Нихера. Надо освободить. Освободить надо от заложников. Чем мы все стрелять будем? Отлично, ебать. А гранат я могу кинуть? Нет? Ой, прости. Не хотел. Так, а как у меня гренку? А, все, понял. Обратно ее. Отлично. Все... Все греночки обратно. О, главное, что здесь не лагает, а это самое главное. Бля, нихера понакидал. Е -е -е. Ты чё, блядь, ну-ка взорвись. По башне тебе накидал. А, он уже умер. Да я здесь постою. Меня не заденет. Я же говорю, не заденет. Нормально иду, хорошо. В голову. Блядь, в голову. не с первого раза, что ли, умираю? Вроде да. Неплохо. Тогда неплохо. Но клави еще одну. Бля, бля, бля, бля, бля. Там пулеметчик пуярит, пиздай ему. Взрыв. На, еще одну бочку. Отлично, тут, оказывается, и патрон-то много тратить не надо. Нужно-то всего лишь одному в голову, другому в ноги. Так, на всякий случай. Вдруг там кто? Эй, как он вышел и умер? Да ты прикалываешься, что ли? Так вообще-то не работает. Че у тебя там? Ты где? Хендриксон А, ебать ты долгий Я тут уже разобрался давным-давно во всем А ты только идешь Иди-иди, давай, открывай дверь Камеры прямо по курсу ага. За мной Хорошо, я иду Не бросайте меня здесь Кого? Кого? Бля, их, их надо спасти, отвечаю Я наблюдатели Хорошо Погнали О, вот эта штучка хорошая Опаньки Я открыл дверку И все Вообще обычно так не работает О, что это такое? стоит спиной к двери Два охранника внутри, расслабленные Коллекционный предмет По моему сигналу три, Ага. два, вперед Ага, хорошо, отлично Минус Вытащим тебя 10. отсюда Ну, изи, изи, что то это как-то просто пока Делай, что Делай, как я говорю, и всё получится Но как же лейтенант Халили и остальные? Извини, да нет времени Халили был Каирского восстания Он станет очень ценным а инструментом для их взять? пропаганды Из него сделают отличный символ всё. Символ Ладно, пошли Из него сделают отличный символ Мне нравится, как будто его Вскроют вот, и всё этот. К двери я прикрою Хорошо, ты готов? Готов? Я открываю Поехали Давай да. Так, что мы имеем? Так, здесь никаких предметов нет В ничего Мне просто Место. даже интересно понять Галиль. Халиль готов драться, Ебать Халиль. Всегда. Мы А что он такой целый? Его Тут все в крови а он такой целый, зубы на месте, нос на месте. Братю, а вы ч толкаетесь? Кажется, они на тот. Ч хью? Бали! Э, блядь. Тайланд! Э, блядь! Плюс один, освобождены! Плюс один было приказано освободить только министра. Это лейтенант Зияд Халил. Слышал про такого? Не тормозите. А? Понял. Нас будут встречать на следующем посту. Я готов! Открывай! Ну открывай! Прикрывайте головы, там баба кричит, прикиньте. О, блядь. Нихера, как быстро. Нихера себе, вот это неожиданно. Давай, открывай дверь, я понял. Грант кончились, прикиньте. На тактическую. Надеюсь, она слепит. Тихо, тихо, тихо. блядь блядь блядь ловите еще одну на всякий случай так так у блять у блять нихера накидал по мне минус еще двое отлично так живем живем наверху вроде никого главное на рожом мне лезть они его убили что ли сняли все нет мне не показался он жив плотную. раз уж не хочет далеко, то будет близко. Выход там Нихера, я сейчас народу раскидал. Ой-ой-ой, гранаты, гранаты, граната. Ай, мразь, почти убила. Блять, да кто? Да кто? Да как я вылезти не успел? Че, я... о, отлично. Гранат нет, таких нет, таких тоже нет. Лови обратно, блядь! Отлично. Прекрасно. Куда ты, блядь, лезешь-то? Я мне показался слева кого-то видел. Лови обратно! Ха-ха-ха! <говорит> мне нравится, что гранаты можно выкидывать обратно. Это очень хорошо где-то еще один, блядь. Выход там впереди, лифт, да тут еще... О, бежи, побежал, побежал, блядь. Минус нах, отлично. О, лови обратно. У, зацепил. Нормально, нормально. Это хорошо. Так, пока идет нормально. Два раза уже умер, конечно, но ничего, ничего. Не так страшно, да, я тоже так думаю? Блядь, блядь, накидывают. Хуя сяк. Такие-то немцы, они же даже на них не похожи. <свят> да брось ты ее, блядь! <свят> я ее... О, я могу скользить. Нихера. <свят> то есть, если я бегу, то... Лифт. нам нужно подняться к ангару. <свят> Минус, нахуй. Отлично. Ща, ща, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Тихо, тихо. По кому ты так шмаляешь? Ты хоть видишь, кто я? Быстрее, Блять, еще... Да я здесь вообще-то у лифта. Опа, заскользил как, а? А, то есть он половинку тратит за разочек. Все, я понял, хорошо. Сложнее, чем я думал. Такая сложность, я думал, будет попроще. Нажмем. Мы почти выбрали. Ну, это сюжетка. Ни на что даже не думайте, только сюжетка, только прохождение. Бросайте оружие! Э, блядь, Вдавайте ну почему? И нам, не бросите, и нам крышка. Откажемся, и нам крышка. Бросайте. Да ну, охренеть, там пальба началась. Откажемся, и нам крышка. Нормально же все. Ебать, там ребятки месяц. А нас почему никто не убивает? Я же даже стрелять не могу. Опоздали. Твои опоздали часы спешат такой что у а меня спина горит А, не нормально привет И я тебя джон да, Здравствуйте. у него ручки ты металлические своей, ничего не вышло ну как робот ничего Жалко. не вышло Нет, какие спеши, отношения блять пришла отношениями поговорить мне это не смешно давайте его у него металлические руки Блять, отвечай блядь, отвечаю, это, блядь, эвакуация терминатор какой-то. Диас, ты будешь за няньку. Зажжем. Ни хрена себе, они невидимые могут быть. Ни хрена себе. О, ящик с боеприпасами, гранаты, здравствуйте, да? Отлично. Блядь, почему у меня такое жесткое размытие на гранатах? Так, куда бежим? Что делаем? Переходим в следующий ангар. Так, это свои. Хорошо. Нормально, нормально. Раскидываю, раскидываю, ребят. Блять, кто там по мне хуярит? Он сидит, мышь. Так, это все, это капец, да? Это, это, это, труп. Хорошо. Ой, блять, самолет, это нормальный. Тихо, тихо, не соскользни. Нормально, нормально. Блять, что это? Что это за хуйня? Летала какая-то. Так. Отлично. Дальше, погнали дальше. Воу-воу-воу, не не нифига там накидывают. Наше оружие только царапает эти БТРы. Вот это я заметил. Ебать, еще одна. Можно сбить этот самолет. В ракеты. Какие? А, а блядь, нихуя. Я-то уже подумал, какие ракеты мне там целится. Ебать, ебать взрыв. Нормально, нормально. Так, хорошо. Так, ловите гренку. Ловите вторую. Отлично, хорошо. Паду наверх. Гренку. Нормально, хорошо пошло. Стоять, куда пошел? Так, у меня гренки кончаются на вот эту. На еще вот эту. Я возьму боеприпасы, там будут гренки. Отлично. Я же говорю, так я прям молодец. Тихо, тихо, тихо, блядь. Вот по мне что то Кто охерел? Ну-ка, блядь. Раз нахуй. Два нахуй. Граната валим, граната. Никого не подорвал, прикинься. Что еще, где? А, вот он, пта, я его не видел даже Есть еще кто? Все свои, все свои, отлично Ребят, а, у меня гранаты есть, всё Бля, я не успел Держись, по нему накидать сюда. Держусь, держусь, всё хорошо Так, нормально идём, вообще прекрасно идём да, Хорошо, хорошо, прикроем Нихера она запрыгнула Ебать Ебать Вау, воу, воу, воу. Вау, поаккуратнее, ребятки. Сейчас я парочку гранат кину? Тут патрончики просто. Как Они я... У нас без них-то. Отлично. Вот и поговорили. Она жива. блять. тут... Ой, блядь, блядь, блядь, накидывают. Так, так, так, так. Действуем... Действуем, сохраняя план. Вот и поговорили. Так, перезарядочка. А, я вижу. Это свои? Блять, блять, блять, блять. Так, аккуратней. Блять, блять. Так, у меня мало жизни, надо посидеть немножко, надо чуть посидеть. Никак не думаю, что это будет на такой сложности так сложно. Блять, блять. Мразь. Лови раз, лови два, лови три. Кого-то я задел все-таки. Ой, бля, я его бы взорвало. Какой план Б? Да вы че? Ебать. Ебать. Ебать. Я думаю, пройдем. Куда? О, вижу. Хорошо. А, и все, и сразу же враги кончились. Это нормально? Блять. Так. А, а, я думал, что они не идут? А тут оказывается закрыто. Внимание, О, патроны. Рутки. А, хорошо, так. Сейчас, ща, ща у меня гранаты есть, нормально. Я готов. Что? Чё? -то типа Еба, ночное зрение! Еба! Но я знаю, у них нет Ловите гренки, ребятки! Да я уже тут то гранаты, то еще что. У них же нет ночного зрения, да? Вообще без шансов, вообще правильно. Нормально, конечно без шансов. Три гранаты и нас тут четверо. Там есть кто? Родникова, отлично. Кофеку, кофеку наджакнуть. Давай, вот этот кофе, пожалуйста, спасибо. И сахарку побольше. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, нихера, кто, кто накидывает, блядь. О, а я -а -а, эту кнопку нажал, исходит, у меня все село. Я случайно на кнопку домой нажал. Так, так, надо при присесть. Дай столько ты, дай присяду. Вот так. А тут там такой пиздец начался. Ч? А, нихера, здравствуй, ебать накидывает Небо они стоя, стоят просто, а меня там проскидало, как щенка Ба. Так, ага, вижу Да, блядь, чё вас там, как мухи, блядь, лезут, нихера себе Игра кончились, ёб твою мать Ебать! Это еще сейчас по мне жахнуло такое. Я еще и жив остался, Лик, и Дубль 2 Пизда тебе. О, граната! Граната я люблю. Он тоже берет, прикиньте, патроны. б твою мать меня отнесло. Отлично, гранаты есть. Кто там такой, блядь, смелый? Так, нам сюда, да? Хорошо. Ребят, вы это слышите? Марайте, если слышишь всякое, это ты себе пальцем заразу в ухо Ебать, забьешь. нет. Я это слышу Пошел тоже. Ты. Заткнись. Привет. Я тоже слышу. Привет. Привет. А ч вы все присели? Охренеть. Ебать! Гранаты, пошли! Пошли! Пошли! Пошли! Пошли! Пошли! Ебать! А ч? Ебать, ебать! О, дверь, дверь, дверь! Я, конечно же, за дверь! Ебать их там! Охренеть! А че их так много-то было? А куда так много? А, ну на нас в принципе Делай, можно, да. Нас Бля, Можем тут лазить можно? Все Эй, угу. опа. Их можно Панель ССВ. СВВП. Отлично. И нет, но они все еще люди. Да, он прав, надо спасать. Но есть выносливость? Или ты уже совсем забыл, каково это? Хорошо, план меняется. Еее, yeah, мы их спасем. Моя команда сопровождает министра к точке выхода из окружения. Мы вернемся и освободим заключенных. Новые Все, ободы. отлично. А, мы о них позаботимся. Давайте выбирайте Давайте быстрее пошли. Так. Куда мне? Э, я тоже хочу за пулемет. Дай за пулемет сесть. Э. Я у руля. Турель твоя. Моя? О, этот мне нравится. Вот это мы сейчас зажжем. Вот это будет красиво. Ебой. Готовность. Прицеливаться могу? Могу. Хорошо. До свидульки, ребитульки. Ебой. Куда стрелять, пока не знаю, но буду стрелять пока перед собой. от по с ВВП без проблем. У меня немножко это перегревается. Не против, когда я буду передыхать. И Какой обход? Куда? Куда? куда? Куда мы едем? Куда? Сюда? Хорошо. БТР, стреляю, конечно. Спасибо, спасибо. Я ничего меньше не ожидал. Где? Готово! Сменил цель. Минус. Куда? Куда едем? Ч У... ⁇ Держимся! Стреляем! Так, есть кто? Его куда? Куда ты лезешь? Ты чё ебать тут машин? Вы чё роботы хреновые? Вы куда прячетесь? А ну давай заводи, заводи тачку, заводи, блядь! Пока у меня пушка не перегрелась, заводи, заводи, заводи! Я не шучу, заводи! У меня сейчас пушка перегреется, да передохнуть, передохнуть! Ебой, да, да, детка, дави, дави всех нахуй! Минус. Так, все, перекур. У меня перекур. Все, дальше можно лупить. Отлично Вот этот звук был а -а -а, Вот этот самый Убрал Все а места нет, Хорошо Отлично Ебать Шутя месту Так, там еще одна вышка вывозь? Минус вышка, минус тачки, так, вывозь тачки. Вывозь. так, понятно Отпусти Какой выход вывозь. Какой выход, блядь, а, блядь. Все, в отключку Пиздец, нам всем пизда Нет, нет, жив Жив, цел. Жив, цел. Ладно, хорошо. А вот а на там внизу. Хорошо, а иду. Единена, и не Друг на на слева. О, патроны, патроны, патроны. Блять, нихера ни стреляют. А, вы, у меня я же в все нормально. Давай, давай, давай, иди. Я прикрываю. Патроны, патроны, патроны Хорошо! Да все, все, все, я стреляю Видишь, патроны пополняю Беру гранаты, кидаю Кидаю гранаты Еще, еще, еще, еще Нихрена, да тут бесконечные гранаты Это хорошо Отвлекаю, отвлекаю Да я здесь! Ебать! Живо, живо, живо! А ч ⁇ меня так далеко отнесло? А Конечно, куда? А куда мне так далеко? Я же прям под ним не валялся не Нет, понять! Не не да нет, блять! Не да не как не робот, понять! Ой, сука, куда? Меня бросит, да? Сегодня вы, не Сегодня вы не погибете. хорошо. Блять, робот меня поймали, пидоры. Ебать, ебать, он чё? Ебать, нихера себе, он ему руку оторвал. Ебать, мразь. О, нет, о, сука, я думал, он ее оторвет, он её сломал. Какая же должна быть выдержка, чтобы не орать от боли дальше пиздит робот. Нет, нет, на О, блядь, вторую руку, вторую руку нахуй. оторвало. Ебать. Пизда, да? Вот он только что сказал, что мы выживем, а меня отпиздили просто. Оторвали две руки, сломали ногу. Да я уже не жилец. Привет. Все будет в порядке. В порядке? В порядке? О, ебать, полчаса играем. В порядке? Да мне руки оторвало. Мне ногу сломали. Вы просто в сторону. До свидания, коленная чашечка. И это конец. И я выживу. Ебать. Если я выживу, это будет пиздец. Ну что, ребята? Кто был в аху вместе со мной, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Обязательно. Это была, то есть, первая миссия из всех. Я на неё потратил примерно полчаса, да? Это пиздец, я не ожидал. Не, на самом деле, очень потно играть, я не спорю. Я что-то прям подпотел под такого уровню сложности. Может быть, можно будет пониже сделать, но там видно будет. Может быть, наоборот, даже повыше, чтобы прям потно-потно было. Ну, что могу сказать? Если вам понравилось моего лица смотреть данную игру, конечно же, ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров вот как эту. Ее предложили, я поиграл, мне она в принципе понравилась, и поэтому вы сейчас видите о ней ролик. А самое главное, спасибо за поддержку. Всего доброго, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, на меня. Всего доброго, пока-пока.